Сухая смесь для приготовления полистирол-бетона в домашних условиях «Теплый бетон» подходит для устройства стяжки пола, а также утепления стен и потолка. Выравнивает, утепляет, звукоизолирует. Сухую смесь полистирол-бетона можно приобрести на заводе «Пластблок».